Не зову, не плачу Все пройдет, как с белых яблонь дым веданье золотым охвачен Я не буду больше молодым Ты теперь не так уж будешь биться Сердце тронуто Странно берется повоситься, не заманишь кляться посеком, реже, реже, расшивеешь пламень в уст. О моя, утрочина, свежая, пусть во глазь половодя чувств. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты прились ко мне? Он обвесенный галерами Раскакал на розовом коне Все мы, все мы в этом мире тлены Все мы, все мы Все мы, все мы, все мы в Мире тлены Чихо льется склер Побег благословенный Что пришлось просвести Умереть нет, нет, нет. Не жалею, не зову, не плачу Не жалею, не зову, не плачу Все пройдет, как с белых яблок Увиданием золотом охвачен я не буду больше молодым